Если вы бизнес, то я думаю, что вам обязательно нужно посетить курсы SMM для бизнеса вебкома». А Сергей Кузьменко – чудесный преподаватель. Он, мне кажется, перевернул мое осознание SMM И вообще весь, весь процесс был построен безумно интересно. Были диалоги, была обратная связь. Хотя всего 20 занятий, но мне казалось, что мы учимся уже вечность. Какие-то какие новые знания каждый день. Ну, мне очень понравилось. Приходите все вебком.